В музее имени Лобачевского прошла выставка дизайн-проектов кафедры дизайна и национальных искусств. Подробности в сюжете. За 15 лет кафедра дизайна подготовила более тысячи специалистов. Юбилей решили отметить, вспомнив самые яркие работы студентов и выпускников. И хотя основным направлением является этнодизайн, на выставке будут представлены проекты самых разных областей современного искусства. Это проекты дизайна, дизайна интерьеров, средовые проекты, затем проекты в области графического дизайна, фирменный стиль. Кафедра дизайна и национальных искусств долгое время сотрудничает с музеем. В дар была преподнесена, сделанная студентами статуэтка Николая Лобачевского и другие работы. Музею были преподнесены еще и три акварели, на которых впервые были изображены такие значимые для университета. Залы. Это императорский зал, зал музея истории и кабинет Лобачевского. Причем в том самом виде, в котором он был только в течение одного месяца, сразу после открытия. Студенты Института филологии и межкультурных коммуникаций не первый год работают и с татарским книжным издательством. Обложки с их дизайном можно встретить на полках магазинов. В данное время ведется разработка макета сайта Института филологии и межкультурных коммуникаций. Абитуриентам предлагается выбор актуальных направлений дизайна. И каждый студент может себе найти ту деятельность, которая интересна ему, которая привлекает его и в дальнейшем станет его профессией. В этом году наша кафедра уже объявила набор на такие направления, как мошен-дизайн, средовой дизайн, коммуникативный дизайн, дизайн интерьера. То есть то, что сегодня модно, то, что сегодня востребовано и пользуется спросом, самое главное, у работодателей, Посетителям были предложены различные мастер-классы, открытые лекции, арт батлы и дискуссии, подготовленные преподавательными кафедрами. Посетить выставку можно до 12 мая. Алена Лонкина, Ариадна Кугушева, Булат Садыков, Универньюз.